Знаем, что Ренуар делал красную подкладку, кирпично-похристую подкладку. Вот такую подкладку заложишь на пост. Английскую красную гоним. Там помешивается у нас интересует там близкая Когда сделаешь все, возьмешь тряпочку, угомонишь количество вещества, доллар вот такого. Значит, наберем сразу вот эти темноты. Можно взять опять же голубой, желтый, плюс коричневый. И вот эти темноты напустим, когда в пользу коричневого, когда в пользу желтого. Берег мы не будем рисовать, мы сразу дадим вот такую стену тальника. Плюс у нас темно, темно будет вот здесь. Можно и, и кроплачок задействовать. И там ты видишь, есть все время, есть какой-то э, волосатый характер волосатенький характер пусть вот эта динамика врывается в картину и здесь волосатый характер произойдет вот от этого тоже он там виден и мы вот таким образом создадим ряд воды сначала колонны темного да, темного и светлого чередуя вот эти колонны желтенькие. Охрочку желательно добавлять, чтобы узнавалась классическость живописи. Охрочка. Смотрите, да, тоже. Накидаем, накидаем. Тряпочку, э, тряпочку вытрем. И превратим это. Лучше, конечно, сверху зайти, чтобы характер мазочка был а-ля а лодочка. Вот эти вот вещи понакидаешь. После этого зачерпнешь белильца, синильца, розовый и начнешь создать эту длинную дорожку, заслоняя дорожку этих лилий, кувшинок, заслоняя а вот здесь тоже вот эта Да, да, да, да, -да, -да. продолжаешь. А, да -да. что да. А потом и, На и нее и... сверху придут вот мазочки. Да. -что, да. Что -то. да. Тоже накидаешь-накидаешь, будешь чередовать то розовинка больше мигнет, то сининка, то грязнинка. Грязнинка у нас и так в подкладке есть, поэтому вместе они все чего-нибудь да создадут. И зеленинка там мигнет, все мигнут. И тоже ритм, ритм, ритм, ритм, ритм. Ну, как бы не в полную меру светлости, да? Да, да, да, да. Березна у нас. Единственное белое место это на ее одежде, на твоей одежде и на шляпке. Все остальное тише. Вот смотрите. Но у нас дальник не должен стать.. Либо он должен был бы вообще быть принципиально светлым. А поскольку он не принципиально светлый, то. В качестве солнечных зайчиков белый должен появиться на тебе, как все-таки главное в композиции. Либо белый должен был бы там быть и заслонять, скажем, темность фигуры по отношению к зайчику. коричневым гаси, охрой гаси ага. ну и заметь тоже, что все-таки самое темное место зеленого с этой стороны а там уже даже симки, симки, то есть цвет воздуха поскольку удаление идет туда, вдаль. Большую кисть мы взяли не напрасно, для того, чтобы создать сразу эффект мощности набора. Поскольку пятна довольно крупные, без э, великих рисовательных подробностей, то именно ритмами мазка, крупными э, энергичными набрасываниями Все равно вот не додаешь э, теплости. Знаешь почему? Смотри, идея в том, что эта площадка все-таки освещена солнцем. И даже если она зелененькая э, или еще какая-то, все равно гнит тепло. Поэтому вы не дополож охрянных звуков, создающих это настроение солнечной площадки. Кстати, Хотел бы обратить твое внимание, что наш недотемный имеет в себе свет, да. насыщенность света. Если бы мы утемнили до той меры, которую мы видим, она уже было бы не так светоносна, светонасыщенно. Согласна? Да. Прямо весь пересчет пятен, вплоть до пересчета пятен э, фигуры. То есть фигура грудью касается, почти касается середины. Значит, найдя середину, ты находишь э, место касания груди, а дальше от груди развиваешь. Ну и вот эта вот площадочка, смотри, она чуть ниже середины, тоже ее можно сразу отметить. Ну так да, все правильно, можно вот так прямо ее отметить. И так приблизительно начиркать. Это у меня площадочка, что ли? Да. Ну у нас не совсем ниже. Я имею в виду верх колено. А, верх колено, да. Я тогда что с фигурой я делаю? Английскую красную или охру красную? Ну, красность, красности и тому подобное. Кстати, вот английская, она более ядовитенькая. И достаточно быстро можно красоту набирать. А это что тогда, А это окро красная. Она Прям сюда же, да? Да, вписывай, чтобы все вписывалось во все. Можно покраснее, по поразбеленнее, еще какую-нибудь кисть взять. Может быть отдельно даже взять кисть для, для телесных, Ну вот смотри, здесь валяются кисти. Я поняла, я для вас для телесных. А -а -а. Сделала себе какую-то площадку для телесных. И чуть что пользуешься ею. Я просто не совсем вот здесь вот, в какую меру, сколько краски. Кладет? Обычно же ведь вы говорили, там мера. Здесь кашесто, здесь кашесто. Смотри, не приметила ты вот этот ритм падающего света. Приметила. Я просто не знала, что с ним делать. Да. Видела. Чуть по косой в другую сторону. Угу. Просто не поняла, что сразу. Ага. Покосила. Мало того, что это гонит композицию к центру, этот порыв гонит к центру, и вот вместе они загоняют зрительское внимание вот сюда. Uh -huh. Чтобы настроение создать, чуть-чуть набрасываю, все равно их предстоит немножко потом забить, но для настроения набрасываю их эти, и тоже смотря, они стайками, стайками. В работах вы говорили, ну, вы говорили раньше, что открытый желтый, то что смотрите, да. вот, если он будет здесь мигать А он не открытый, нет. смотри, это зеленый, это с коричневым, я уже вижу, опьянные оттенки как бы, на Не надо, мигать не, не надо. надо Желтый в чистом виде лучше не надо Потому что эта шкиль большая и как бы она же где может зацепить Везде стайки, стайки, стайки, стайки, да? Всю стайки, вот эти ритмы, ритмы, ритмы. Ну, легко Оно и должно легко отдаваться. Просто на это надо решиться. Я даже не очень понимаю, почему русские художники бегают такого решения, ну, от такого решения. Хотя это ж и просто и, и интересно столько ну опять же такой густой мир вот сейчас как бы у вас рука и глаз все очень четко вот вы мою ногу там набрали и все она должно быть там вот Но это как бы у меня то нет и... на самом деле вот если ты замечала может быть на уроках когда вот идет урок Человек столько ошибался уже, да, а я подхожу, вдруг она довольно быстро выстраивается работа. Точно? Потому что мне нужна его каша, его ошибки нужны. <связь> То есть ошибки, ведь если посмотреть того же Ренуара, он не был такой технически одаренный, как, как Мане. Вот. Над ним даже Мане, так сказать, презрительно, немножко презрительно к нему относился. как к мастеру, но на мой взгляд Мане скучнее, чем Ренуар. А Ренуар часто, но ну, настолько детский, что аж что аж ой, но э, вот эти вот его ошибки они создавали э, нежность, трогательность, так что не знаю еще что что лучше быть супермастером и полностью попадать Мне лично приятнее «Ренуар». Я бы почувствуй маслице. Сначала потрогай, насколько оно не высохло. Ага. Вот. Есть, да? да. Но оно плотное такое. То есть. Ага. Я тебе руки не советую сейчас делать. А вот волосики там ага. пощупай. и ты по, по лезвием побрила просто залила этим маслолак разбавитель тройником и погуляла еще пальцами вот, по, по укладывала лак в промежутке чтобы он я бы, поняла я поняла наплыл я не... наплыл на, на ямочки ага. по всей работе? как бы по Просто собьется э, торчалка. Да, вот эта, торчалка. Вот смотри, здесь э, уйдет вот этот... Э, Я поняла. Я он, поняла. он останется, но он станет мягче. Смотришь, вот этот слой по мягкому э, первому, еще мягкой красной первого укладки, она, этот слой утаптывает немножко факцию делает более правдоподобный, но тем не менее все равно мы эту фактурку стараемся немножко приоставить, а? чтобы была вот эта игра мазков либо угол уклона. И она вообще спряталась вот сюда. Да, да, спряталась. Меняем так, да? Не будем этот лоскут сюда подсовывать. это да, не нужно. Там как раз вот цвет под теневой ага. очень выгодно звучит. О, ну, кстати, так и ножки как-то более... Да, да, да. Хорошо. Так, и у нас вот этот угол, да? Думаю, что ничего, вот если мы сейчас окно поменяли. Как раз она там где-то и отразится. Я имею в виду вот здесь. А, да-да-да-да, что, что я еще там mm. лишнее не доделаю. Так. Может быть немножко еще подчеркнем это место, чтобы оно окончательно выдвинулось. А вот смотрите, вот она вошла в вот, деревянку вот, да? Вот, и и не видно, не видно, где вошла, да? Все да, правильно. вот она там вроде как Хорошо бы, чтобы вошла, конечно. И, Тут же и, эти, вот это, вот эти, и вот это, вот. чтобы показало себя. Она ага. там тоже О, И желтота вот эта красивая, которая образовалась там. То есть это как бы прозрачность дна здесь видна. Угу. То есть это этот э, светлый цвет. Именно из-за того, что прозрачность дна. Ну, собственно говоря, как и здесь. Uh -huh, uh -huh. Осинька воды немножко блеснула. Uh -huh. И перерубила этот раз. через не не не я сейчас чуть-чуть чуть-чуть всякое разное да? то есть это как бы зеленца отражений поэтому mm -hmm. и синька, как теневой цвет и зеленца Ну, сухомятка прямо, да? Uh -huh. Красная. Ну вот такая ряд, которая ничем не напрягает, но, но создает этот все-таки передний план. То есть не, не уничтожает. Э... Uh -huh. Не спорит. Не Сколько спорит, будет. да, с, с центром. Uh -huh. Сейчас смотрим все в цветочки. Я с ним на в них всматривалась, у них вообще ничего нет. Ну да, такие есть. Кубычки вот эти. Они весьма однородные. Вот это вот когда так. они крупные, а так они никакие. Просто цветочки. О, ну есть что срисовать. Есть? Прямо из ну, колец Интернет открыл, чуть-чуть, угу. на планах. Вот они все приходят. Пригласите себе. Один раз сходил, чуть не умерла, мольберт. Чуть пршь за собой, саму зайти можно. Так. Ну вот дадим мы рисуем. С первого планка, ага. да, вот такой угу. вот. Красавец. Один амекого. Как бы вот здесь вот с зеленцой. И с краснотой. Цветочек. Снизу вот, да, угу. под... Подбираем. А, а, поняла. А здесь а даже оставить. Да, да там вот, они недалекие. Вот, так. Воду. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Самое темное место у них под. Mm -hmm. под. Цветок отбрасывает тень. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так... А в месте касания... Mm -hmm. ага. <failed> Сейчас. Чуть-чуть, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. может быть, чуть-чуть. Намек на отражение сделаем где-нибудь. Есть логика, да? От конечно, конечно. то есть, симметрия в другую сторону. Угу. Вот даже два отражения и уже, всё, уже есть, есть понимание. Не, не, как... вот это ну, там. не знаю, будем мусолить или уже порадуемся. Я, не вижу, Я тоже видишь? за то, чтобы не, не засушить мусоленью. Он Даже маленький намек на линию уже хороший. Так. Видишь, я вам галочком понараздавал этих Акцент, маленьких таких акцентиков И можно еще даже чуть-чуть что скажешь? Отлично Ну что, итак, друзья, приезжайте к нам например, в Переславль Она вот здесь вот сверху, а здесь почему-то я не могу. Пошла, да? Пошла как родная. Ну, отлично.